Елалия Малышева, здравствуйте. Сегодняшняя тема – вера Бога в вас. Я всегда считал, что Бог верит не словам, но поступкам. Бог слышит вас, но Он не воспринимает то, что вы говорите, поскольку Господь видит, каков человек на самом деле. Господь – это каждый из нас. Бог – это человек в отдельности и мир во всем мире. Бог живет в каждом из нас, следует на Бог знает сущность человека, как самого себя. И верит Он исключительно поступкам не словам. Посему хочу вас уверить в том, что Бог не верит словам. Он верит тому, что вы делаете. Он читает ваши мысли, потому что видит их. Он слышит тон, что вы говорите Ему. Но Он это не воспринимает и не слышит. Поскольку... Наши слова всегда расходятся с делом. В церквях мы говорим одно, на улице другое дома третье, на работе, в обществе. Везде наши слова разнятся с делом. Вот когда мы научимся делать то, что говорим и думаем, тогда мы вправе рассчитывать на его поддержку, помощь, на его главное, благословение. Следите за тем, что вы говорите и думаете в церквях? Следите за тем, что вы думаете и говорите на молитве, находясь в своих храмах. Поскольку молитва – это диалог с Господом. Когда вы обращаетесь к Нему в своей молитве, вы должны давать себе отчет в том, что это не просто не просто слова, это не простой звук. Молитва – это не просто ритуал, это ваша клятва Богу. Он верит вам. пока. Ваши слова не расходятся с делом. Но как только вы приступаете обещанное, как только вы предаете самого себя, соответственно, сразу же продаете, предаетесь Бога. В таких случаях Он от вас отворачивается. Когда вы лжете Ему, лжете себе, Он вас не слышит. Он ждет, когда вы докажете на деле то, о чем обещали в молитве. Именно то, чем является ваша клятва по отношению к Богу, это та же самая молитва. Вы обращаетесь в к Господу, просите у Него сил, просите у Него денег, выздоровления, прощения. Но просто так это не дается, нужно понимать. Чтобы это произошло, нужно над собой работать. Нужно заслужить уважение свое, уважение людей. И любовь Бога, Он вас любит. Но поможет ли Он вам, если вы молжете? Всегда говорите и делайте одно и то же, чтобы ваши действия совпадали с мыслями и словами. Расхождение – это ложь. Тот человек, у которого слова не сходятся с делом, это лжец, это обманщик. Он обманут себя, обманут Бога. Ему есть на кого пенять, на себя. Ему не у кого просить помощи, кроме как у себя. Это нечестно – лгать и ждать помощи от того, кому лжешь. Помните об этом. Говорите на молитвах истину. Помните, что вы говорили. Исполняйте то, о чем обещали. Будьте честны, будьте верны себе и Богу. И помните, Господь все слышит, все видит. И дает Он нам по нашим делам, по нашим поступкам. А слова – они всегда останутся шли словами. Это просто звук, который нередко не имеет за собой ничего, кроме просто простого звука. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.